Время. Казалось бы, мотовесна 2021 только-только отгремела, а поклонники двухколесной техники уже вновь собрались в экспоцентре, чтобы открыть новый сезон, полюбоваться яркими кастомными проектами, познакомиться с новинками. Да, конечно, из-за санкций выставка в этом году меньше, чем в прошлом, но, тем не менее, здесь очень много интересного. Если говорить точнее, то экспозиция сократилась примерно вдвое. А все из-за того, что многие американские, европейские и японские бренды приостановили деятельность в России и не смогли принять в выставке полноценное участие. Однако последние новинки, те, что успели пересечь границу до введения санкций, на мотовесне все же отметились. Актуальный модельный ряд марки «Триумф». Если посмотреть в описании, можно увидеть, что мотоциклы представлены здесь 21 и 22 года выпуска. Но куда больше обращает на себя внимание вот эта надпись «Красная книга». А что это значит? Это значит, что эти байки купить сегодня невозможно ввиду тех самых санкционных сложностей. И то же самое, кстати, наблюдается у BMW. Да, представительств зарубежных брендов на мотовесне, увы, не было. Зато подобралась огромная экспозиция кастомных проектов. Какие-то из них мы уже видели на прошлых выставках, какие-то совершенно новые. Как вам, например, вот этот трицикл, построенный зубными техниками, отцом и сыном? 12 лет кропотливой работы, мотор в 2,8 литра, автоматическая коробка передач, систему охлаждения проектировали сами, заднюю подвеску позаимствовали у BMW. Добрая часть выставки посвящена кастомным мотоциклам, и, если честно, у меня даже глаза разбегаются, потому что они все такие яркие, необычные, любопытные. Но если бы нужно было выбрать один экспонат, то самым привлекательным и интересным я бы назвала вот этот BMW, доработанный в мастерской «Дилерс Гэридж». Помимо кастомов и новинок из салонов, на мотовесне можно было отыскать и уникальные боевые мотоциклы. Сразу несколько таких привезла, например, гоночная команда студентов московского политеха. Двое из них побывали на фестивале «Байкальская миля» здесь стоит мотоцикл а, «Рекордсмен». В 2020 году он поставил рекорд в своем классе 210 км в час. А также на стенде «Байкальский Миле» стоит а, наш новый мотоцикл, который, с которым ездили уже в 2022 году. К сожалению, нам не удалось побить свой собственный рекорд, но мы надеемся выйти с этим мотоциклом уже в пельцу и гонки на привычном покрытии асфальтом. А вот другой рекордсмен Байкальской мили. Это быстрейший в мире вездеход, который сумел разогнаться до 179 км в час. И эта машина э, уникальна по очень большому количеству параметров то есть у нее там огромный дорожный просвет полметра, у нее полностью независимая подвеска. Она может использоваться с автоматической кропкой передачи, с механической. Э, достаточно мощный мотор, который позволяет в самых тяжелых подъемах вытаскивать машину. Очень большое количество ноу-хау в трансмиссии, то есть здесь все, все на блокировках, вот, на автоматических. Очень сильная система охлаждения, чтобы в горах, на тяжелых подъемах машина не, не перегревалась. Не обошлось на стенде Байкальской мили, разумеется, и без автомобилей. К слову, четырехколесный транспорт установил на фестивале этого года аж 36 рекордов в разных категориях. Понятно, что на этой выставке обычных, ничем не примечательных автомобилей нет, но мне хотелось бы выделить вот этот экземпляр. Это Flanker F, первый российский гиперкар для соревнований по дрифту. Этот автомобиль строили в Санкт-Петербурге. У него под капотом мощнейший движок 640 лжедневных сил. И этот мотор, кстати, тоже отечественная разработка. Обращает на себя внимание и крайне странный аппарат, разместившийся по соседству с фланкером. Он тоже побывал на Байкале, причем именно ему принадлежит звание самого быстрого транспортного средства в истории фестиваля. Еще бы, его мощность достигает 3500 лошадиных сил при весе конструкции в 800 килограммов, а базируется он на остатках Audi 100. А это непонятная штуковина – машина с реактивным двигателем от самолета Як-40. Да, на мотовесне можно найти и не такое. Этот аппарат разгоняется до 300 км в час. И даже есть такая шутка, что если его расположить вертикально, он полетит в космос, как настоящая ракета. Техника, принимавшая участие в Байкальской миле, расположилась в экспоцентре неспроста. На второй день выставки проходило торжественное награждение победителей минувшего сезона. Денежные призы вручали тем командам, которые лучше других справились с заданиями грантура, то есть тем, что через всю страну своим ходом ехали на Байкал. Хотя проводить грантур в этом году организаторы даже не собирались, планировали ограничиться одним лишь фестивалем скорости. Честно говоря, мы не рассчитывали, что мы будем при таком количестве участников, что мы будем опять проводить. Но произошел прям такой действительно запрос от людей, что они хотят ехать по стране. Мало того, что участники захотели, плюс еще наши поклонники Мили, они говорят, так, где же гран Тур, мы хотим смотреть, хотим следить. На самом деле очень много у нас было таких вот э, заявлений интересных для нас, что наконец можно что-то показывать детям. Во детях. на мотовесну приходили целыми семьями. Самые маленькие посетители выставки с огромным удовольствием забирались на экспонаты, примеряя на себя роль крутых байкеров. Впрочем, не только их. Ажиотаж наблюдался и на стенде гоночной команды New Star Marine, которая привезла на мотовесну катамаран, принимающий участие в гонках на воде. Непосредственно этот корпус сделан под многочасовые гонки. Руан 24 часа. Это аналог Алимана автомобильного. Мы уже порядка пяти лет выступаем в этой международной формуле. Ну и были чемпионами мировой серии. И если найти среди экспонатов авто- и мото-выставки «Катамаран» кажется странным, то квадроциклы и баги совсем нет. Нельзя сказать, что их на мотовесне было много, но попадались действительно интересные экземпляры. Когда говорят баги, мы представляем себе компактную машинку для оффроуд-приключений. Здесь же перед нами восьмиместный аппарат, созданный в туристических целях. У этой машины контрактные силовые агрегаты от «Лэнд Крузера». Ее производят в Ростове-на-Дону, выпущено уже целых 6 экземпляров. Ну а стартовая цена такой игрушки – 3,5 миллиона рублей. Но даже этим на 11 по счету «Мотовесна» не ограничивается. С каждым годом выставка становится разнообразнее. Не только за счет новых участников, но и благодаря дополнительным близким аудитории направлениям. Это полное погружение. Полное погружение в мир моторов, мотоциклов, автомобилей. Теперь у нас велосипеды являются равноценной частью композиции, поэтому здесь все, что угодно из мира велосипедов. Плюс у нас э, небольшая, но гордая экспозиция ножей. Это очень близко. Это должна была быть чуть-чуть э, обособленная экспозиция, но теперь мы включили ее в себя. И, конечно же, у нас новое направление – это электротранспорт. Гвоздем выставки электротранспорта E-Drive стал китайский электромобиль Livdeo i9. Он располагает аккумулятором на 62 кВт-часа и может проехать на одном заряде порядка 400 километров. Этот автомобиль и раньше можно было заказать из Поднебесной через посредников, но в обозримом будущем он должен стать к нам чуточку ближе. Компания Lagem планирует вывести эту модель на рынок под собственным брендом. Правда, не в первозданном виде, а после адаптации к российским условиям. Изменений было достаточно много, там более 200 изменений. Усилена была подвеска, переработана контур терморегуляции аккумуляторов отопление в салоне ну и много-много нюансов, которые более приемлемы для российского рынка, но не, не нужны в Китае. Сейчас компания проводит сертификацию, которая должна завершиться до конца текущего года. Кроме того, идут переговоры о локализации производства. Что же касается ориентировочной цены, то за автомобиль с кондиционером, простейшим круиз-контролем, обогревом сидений и прочими базовыми системами попросят не меньше 3 миллионов рублей. Впрочем, выставка Весна может прокатить посетителей не только в будущее, где широко применяется электротранспорт, но и в прошлое. А это особенно ценно. Особый интерес вызывает и коллекция спортивной техники Советского Союза, представленная мастерской шаманского. Здесь можно отыскать даже такой раритет, как мотоцикл КМЗ. Это продукт. Харьковского мотоциклетного завода советских Харлей живая легенда. И любопытно, что здесь на мотовесне представлен единственный последний сохранившийся до наших дней экземпляр, причем он до сих пор на ходу. Чтобы внимательно изучить всю выставку, потребуется не один час. Особенно если не просто любоваться экспонатами, но и принимать участие в активностях, коих довольно много. Скажем, на этой мотовесне, как и в прошлом году, проводился благотворительный аукцион. С молотка уходили уникальные лоты, подготовленные участниками выставки и спортсменами. Вырученные средства перечислялись в фонду «Картинг без границ» на создание новых картов для лиц с ограниченными возможностями. Или можно было испытать свою смекалку и эрудированность в квесте от московского транспорта. К слову, на выставку заглянул и его руководитель, за мэра столицы Максим Ликсутов. Он пожелал мотоциклистам хорошего сезона и напомнил о том, что в приоритете всегда должна оставаться безопасность. Что отрадно, то количество дорожно-транспортных происшествий, которые случаются с мотоциклистами, оно падает. Безусловно, это в первую очередь ответственный подход самих водителей мотоциклов, но типичная... Нарушение правил дорожного движения, которое приводит, к сожалению, к трагическому случаю, это существенное превышение скорости и отсутствие экипировки. Стенд московского транспорта наверняка запомнится посетителям не только мотоциклами, которые стоят на страже дорожного порядка, но и мастер-классами сотрудников МЧС. Причем они делились опытом как в павильоне, так и на уличной площадке, там же, где проводились велогонки, выступления стендрайдеров и джимхана. В общем, даже несмотря на санкционные сложности, мотовесна снова удалась. И что самое важное, так считают не только организаторы, но и посетители, для которых все и затевалось. Слушайте, выставка на самом деле прикольная. Я, э, в принципе, на каждой мотовесне, на каждой мотозиме поехали и приехали. Э, каждая выставка несет за собой какую-то информацию. В прошлом году, прошлая мотовесна была такая дружественная, ламповая, семейная, домашняя. В этом году она такая более шумная. Э, и даже уход с рынка мировых брендов совершенно не повлиял на нее. Мне очень нравится. Хотя нашлись и те, кто с этим не согласен, кому привычных стендов мотопроизводителей остро не хватало. на интересно, но вы же понимаете, что эти мотоциклы из года в год качуют, и мы их уже видели там очень много раз, поэтому, ну, интересно, но больше хотелось бы таких практических вещей, когда, ну, можно уже посмотреть и там, окей, я вот, допустим, это куплю кастом, ну, мы же понимаем, что это просто как бы на тему посмотреть, покайфовать и все». Но все так или иначе сходятся в одном – выставка интересная. Есть на что посмотреть. Мне понравились а, «Индианы», мне понравились вот кастом-мотоциклы, ничего интересного. А, на самом деле этот пришел, еще пока все не обошел. Вот, а так очень интересно много техники, а, ну вполне, я доволен. А, мне очень нравится эта выставка она очень познавательна, интересна, а, много всего можно посмотреть. Узнать и так далее. И хотя бытует мнение, что авто и мототехника – это прерогатива мужчин, на мотовесне встречалось и много женщин. И нет, они не стояли в сторонке, листая от скуки социальные сети, с не меньшим любопытством рассматривали экспонаты. И в особенности те посетительницы, что попали на весенний мотопраздник впервые. Да, я первый раз. Ну, мне было интересно, потому что я ничего не видела в прошлый раз. Красиво, а, вот. А вообще, как отмечают организаторы, публика мотовесны меняется и молодеет. Если раньше на выставку приходили в основном посетители старше 30, то теперь с каждым годом она привлекает все больше молодежи, тех же студентов, которые в этот раз приобрели в два раза больше билетов. А это свидетельствует о том, что со своей главной задачей – популяризации мотодвижения – она справляется. В любом случае из года в год есть новинки и появляются новые компании, о которых нужно рассказать. Это не только через интернет, но также через офлайн мероприятия, когда ты можешь прийти, посмотреть в одном месте, пощупать все, что здесь выставляется, посидеть на мотоцикле и что-то там для себя выбрать, подобрать, включая там экипировку и шлема. Поэтому, с учетом того, какой интерес каждый год к выставке среди участников и среди посетителей, то я думаю, что выставка «Мото-Весна» будет еще много-много раз проходить каждый год. Выставка «Мото-Весна», собравшая на одной площадке более 200 участников и несколько десятков тысяч посетителей, завершилась. Но за любым концом, как известно, следует новое начало. Впереди насыщенный мотосезон и несколько громких мотофестивалей. А в начале декабря любители двухколесной техники вновь встретятся в экспоцентре, чтобы подвести итоги уходящего года на родственной выставке «Поехали!».